Спайдер мне нравится во всех отношениях, за то, что это отличная альтернатива тому, что было раньше. И он мне помогает, сокращает намного больше времени в своей работе, то есть, чтобы находить ошибки на сайтах, там, искать какие-нибудь исправления там, и тому подобное. То есть, ну как бы мне софт каждый день мне, мне помогает. То есть я, я регулярно им пользуюсь. Но это поиск дублей. В заголовках в описании это самые главная ошибка, то, что нужно для все оптимизатора. По последнему обновлению он стал летать, быстро работать. Там все, все понятно интуитивно, там даже нужно темку поменять, что не, не везде есть. То есть как бы молодцы ребята, умеют делать софт.